Какую снайперскую или марксманскую винтовку лучше всего взять в PUBG New State? Я пока что еще сам не знаю, ибо только начал писать сценарий к этому выпуску. Сразу хочу предупредить вас, брата-братья, будет очень, очень много цифр со всякими показателями. Они будут нам нужны для того, чтобы определить лучшее оружие в своем классе. Сегодня мы выявим лучшую снайперскую винтовку и лучшую ДМРку. Короче говоря, здорово, мужские мужчины! Дружно настраиваемся на рабочий лад. Я немножко запарился и измерил значение урона у каждой винтовки по каждой броне и каске. Скриншот в студию. Мои каракули я в более приятный вид перенесу, но перед этим нам нужно будет вот кое-что уяснить. В игре есть 5 бронежилетов. Начальный, полицейский жилет первого уровня, полицейский жилет второго уровня и еще есть жилет издайнимый, также второго уровня. После этого идет военный жилет третьего уровня и соответственно жилет издайнимый третьего уровня. Нахрена столько жилетов? Здравый вопрос. Дело в том, что жилеты издайнимы дополнительно снижают урон от пуль калибра 5.56, 9 мм и 45 АСРов. Но в то же время хуже себя показывают против калибра 7.62 и 300 магнума. У полицейских броников все плюс-минус сбалансировано. Как ты понимаешь, мы будем чекать абсолютно каждую броню. И, с твоего позволения, я хотел бы начать разбирать класс марксманских винтовок, или проще говоря, ДМРок. Я пока сам не знаю, какая пушка лучше всех в данном классе на Prefire определить и в комментариях дать ответ. За одной колайк с подпиской зашибай. Ведь это такая мелочь, но зато сильно меня порадуешь. Начнем, пожалуй, с волынки которую можно откопать в аирдропе МК-14. Это очень сильная ДМРК, поэтому, собственно, ее и хрен найдешь. Эту винтовку нельзя улучшить буст комплектом. Она стреляет калибром 7.62 и имеет в магазине 10 патронов. Давайте чекнем урон. Важно понимать, что в пабге некоторые... Зоны хитбокса персонажа размываются и отличаются на 3-5 единиц, но есть и четко выраженные границы, про них мы как раз таки поговорим. Я надеюсь ничего страшного, если для демонстрации я юзанул персонажа из колды. Мне так привычнее, да и вообще так нагляднее будет. Весь урон я чекал на дистанции 100 метров. Итак, МК-14 в ноги дает 29, в бедра 35, в кисти 16, в руки 29, в живот 64 и... И в грудь 70 единиц дамага. В голову, как вы понимаете, ваншот. Сейчас мы замерили урон без касок и без бронежилетов. Важная пометка, мужики. Надетый броник защищает только туловище, а именно живот и грудь. По конечностям будет такой же урон, как и был. Это обязательно нужно запомнить. Так вот, если на противнике будет первый полицейский жилет, то уже в живот залетит 43 единицы, а в грудь 45. Это говорит о том, что даже самый простенький броник неплохо так еще взглянем на стойкость касок. Чтобы не перегружать выпуск всякой херней, давайте наглядно посмотрим, как работает каждая жилетка. К тому же нас интересуют только две зоны хитбокса. Напоминаю, это живот и грудь. Урон в живот я пометил синим цветом, а в грудь красным. Немножко ознакомьтесь с показателями, мы к ним обязательно вернемся, когда будем подводить итоги. Теперь познакомимся с Минькой, которую многие уважают, но сперва всей пачкой залетим в самую охренительную группу ВКонтакте по PUBG New State. Только самые актуальные и горячие новости, гайды и лайфхаки по прохождению недельных заданий, инсайдерские сливы и много чего еще. Например, Никитичу можно черкануть, он вам подсобит с валютой и, конечно же, в конкурсах участие принимайте. К слову, прямо сейчас такой движ уже начался и идет на 35 НС и стикер-паки. Короче, брат-брат, тебе по-любому после просмотра всего обзора надо делать. Let's go. По ссылочке в описании. Так вот, мини имеет возможность улучшения. Можно подтянуть контроль отдачи. Плюется она калибром 5.56 и имеет в магазине 20 патронов. Довольно большое количество, хочу я вам сказать. Что касается урона, то она в ноги 22 бьет, в бедра 26, в кисти 13, в руки 22, в живот 46, в грудь 53 и в голову ваншот. Теперь взглянем на шлемаки, что-то тут комментировать я думаю не нужно, ибо и так все расписано. Не забываем посмотреть урон с надетыми бронежилетами. Следующая винтовка, а точнее карабин, известный всеми СКС. Ему можно тоже улучшить контроль. У СКС 7.62 калибр и в магазине 10 патронов. Урон в ноги 15, в бедра 30, в кисти 15, в руки 25, в живот 53, в грудь 61, в голову ваншот или проще говоря значение больше или равное 100. Значение урона по разного рода амуниции предлагаю пока что посмотреть без комментариев. Следующий у нас на очереди Винтарь, он же ВСС. Его по возможности старайтесь улучшать. С бустом открывается слот для кастомизации прицела. Можно хоть коллиматор повесить и клоус файтиться, либо же какой-нибудь восьмерик и стрелять на дальничок. Калибр 9 мм. Стандартный магазин вмещает 10 патронов. С винтарем, конечно, лучше играть на ближних или средних дистанциях, либо же делать поправку и задирать прицел вверх, шмаляя на дальние расстояния. Что касается урона, то в ноги 19, в бедра 23, в кисти 11, в руки 19, в живот 40, в грудь 46. По каскам винтарь вот так вот работает. И вот так вот по броникам. Следующая ДМРка это СЛР. Калибр 7,62, магазин на 10 патронов и есть возможность забустить урон с помощью комплекта, его мы тоже чекнем. Взглянем на дамаг без амуниции на противники. Теперь шлемаки. И конечно же броники. Если мы улучшим СЛР, то уже урон по врагу без амуниции будет вот такой. Вроде бы не намного поднялись показатели, но жизнь вашим противникам они подпортят так нехило. Обязательно улучшайте SLR, если вы ее мейните. Теперь давайте сравним все дмэрки и найдем самый жесткий урон. Предлагаю смотреть дамаг без амуниции, ибо каждый жилет защищает по-своему, и к тому же калибр у наших конкурсантов разный. Для простоты будем смотреть только урон в грудь. Мы помним, что МК 14 в грудь даст 70, Минка 53, СКС 61, ВСС 46 и SLR 67. Естественно, выделяется МК-14 по урону, но ее не так-то просто найти. Неплохая альтернатива это SLR, А если еще ее и улучшить, то урон в грудь вообще 72 будет, что больше, чем у МК-14, которая падает из аэрдропа. ВСС и Mini 14 лучше всего использовать на ближних или средних дистанциях. Причем я больше топлю за ВСС на таком метраже, ибо у него есть встроенный глушитель и к тому же он очень быстро заливает дамаг, что делает его довольно полезным ганом. SLR, в свою очередь, лучше на среднюю или дальнюю дистанцию брать. Я не стал чекать и сравнивать темп стрельбы и перезарядку у данных марксманок, ибо это немного некорректно. А вот на какой винтовке пуля быстрее летит, я проверил. И оказалось, что пуля у Мини-14 быстрее всех долетает до цели. Потом идет МК-14, за ней с одинаковой скоростью пуляют SLR и SKS, ну и на последнем месте винтари. Если поговорить про отдачу после одного выстрела, то самое хреновое у МК-14. За ней идет СЛР, чуть лучше у СКС, затем идет мини-14 и замыкает все ВСС. Какие выводы можно сделать по этому всему? Для ближней и средней дистанции лучше всего Минка и ВСС. Причем винторез можно забустить и переделать в какую-нибудь штурмовочку. А для дальних и средних расстояний, конечно же, МК-14 и СЛР топ. Ну что, угадал лучшую ДМРку в комментариях? Теперь самое время перейти к болтовочкам и зачекать, что у них там происходит. К слову, если хочешь аналогичный разбор на другие классы, то обязательно в комментариях пиши об этом. И если под этим киноматериалом наберется 3000 кулакичей, то этот выпуск обязательно выйдет в ближайшее время. Ну что ж, начнем со снайпушки, которая падает с аэрдропа, любимая всем АВМ. Ее нельзя улучшить, калибр Магнум 300, в магазине 5 патронов. В ноги она даст 50, в бедра 60, в живот и грудь это 100% ваншот, в руки 50. Бодрящий урон, не правда ли? Взглянем на урон со шлемаками. Посмотрели? Окей, едем дальше. Новая снайперская винтовка DSR имеет улучшение в виде установки ствола с глушителем, при этом проседает скорость пули. Калибр 7,62, магазин на 5 патронов. По урону мы получаем вот такие вот значения. На порядок ниже, чем у АВМ, но собственно, чего вы хотели. По сути, АВМ ультимативная пушка, которую еще и найти как бы надо. По шлемакам у нас вот такая картина. А по броникам вот такая. Следующий у нас на очереди ветеран, если кто не понял, я про коряк веду речь. Из улучшений ему разве что скорость затвора бы можно, но и как бы на этом спасибо. Калибр тоже 7,62, в магазине 5 патронов. По ногам старичок даст 38, в бедра 45, в кисти 23, в руки 38, в живот 98, в грудь и голову ваншот. Забыл сказать, что все болтовки ваншотят в голову, если на голове нет каски. Ну, это, наверное, и так понятно было. Смотрим на значение урона в голову со шлемаками. И, как обычно, с брониками. Переходим к М24. Вот ее можно забустить на урон. Значение мы обязательно проверим. Калибр 7,62. Магазин на 5 патронов. Вот такие вот значения урона будут по противнику без амуниции. Быстренько пробежимся по каскам. И по значениям урона в броне. Улучшаем М24 и, к примеру, стреляем по врагу без брони. Вот такие вот показатели были без буста. А теперь они вот такие. Как мы видим, добавилась зона ваншота, и это радует. Если мы будем стрелять по сопернику, на котором будет военный жилет третьего уровня, то без буста мы в живот внесем 42, а в грудь 48 единиц дамага. Если улучшить, то в живот прилетит 46, а в грудь 53. Однозначно нужно улучшать М24 при удобном случае. Так как почти каждая снайпа ваншотила в грудь при отсутствии жилета, давайте на условного противника наденем военный жилет, уровня 3 и чекнем получившееся значение урона в грудь. Лидер, безусловно, АВМ 70 единиц, у ДСР 50, у коряка 51 и у М24 48. Если откинуть АВМ, то коряк впереди планеты всей, но это ровно до того момента, пока мы не забустим М24, тогда ее урон будет 53 единицы. Теперь мне хотелось бы посмотреть на скорострельность данных болтовок с учетом передергивания затвора. Шустрее всех М24, затем идет коряк, ДСР и уже потом АВМ. Но если забустить коряк, то его темп стрельбы будет быстрее чем у М24. Самая быстрая перезарядка у ДСР-1, это так чисто вам для справки. Самая быстрая скорость полета пули у АВМ. Затем идет М24, потом коряк и самая медленная у ДСР-1. Вот теперь. Теперь даже не знаю, стоит ли улучшать эту снайпу комплектом, ибо там негативный эффект есть, который режет скорость полета пули. Если взглянуть на отдачу и как подкидывать прицел после выстрела, то тут самая большая отдача у коряка. И только потом уже у АВМ. Дальше идет М24. Хоть здесь ДСР показывает себя чуть лучше, ее не так сильно срывает при выстреле. Получается, если откинуть АВМ, которую хрен найдешь, то отличный вариант это М24. Лучше темп стрельбы, быстрее летит пуля, адекватная отдача. А если ее еще и улучшить, то вообще сказка скаточная будет. Кстати, хотел сказать, что у меня есть лайвовый канал, там я против складов дерусь и каждый выпуск по survival-пассу разыгрываю. Обязательно залетай, в закрепленном комментарии этот лайв-движ найдешь. Конечно же, пиши в комментариях, с какой снайперской винтовкой ты любишь гонять. Я думаю, этот выпуск достоин твоего кулакича и подписки на данный киноканал. Я очень старался все рассказать тебе по существу. Я угнал-погнал, жму руку, с тобой был Агненский.